Здравствуйте, лыжи, лыжи, которые меня реально порадовали. Но порадовали не в том плане, что мне на них хорошо каталось, а в плане другого радости. Значит, вот на тестах, на тех, которых я сейчас это все тащу. ну, здесь сет лыж, пачка, и вот. Есть такая ситуация, да, так, что ты тестишь, тестишь, тестишь, что одна пара у тебя так, приезжаешь, ну, хорошая, там, вторая пара, тоже хорошая, третья пара, блин, тоже хорошая, четвертая пара. Блин, тоже хорошо. Ну, начинаешь думать, что с тобой что-то не так вот, что-то случилось, что как-то, может, я прицел сбился, может, понимание ушло. Начинаешь нервничать, думать, блин, ну ведь, как бы, эти же, у нас же тут вот не просто тестим, мы же, как бы, вот это все контроль. Ей же все потом проверит результаты и скажет, а что это у него все, все нравится ему. Ну-ка, давай-ка его дисквалифицируем, потому что здесь на этих тестах, на ворске-тесте, даун-тест. Даун-тестер, и бывает только один раз То есть все, второго раза не будет Вот, и ты так переживать начинаешь А потом вдруг раз, и появляется вот он Вот он, коричневый спаситель твой И ты понимаешь, нет, все хорошо Вот он, коричневый герой, пришел в нашу жизнь И спас мою нервную систему Я теперь понимаю, что со мной все хорошо Вот оно просто К концу, к концу ближе, но оно меня ждало В общем, вот это лыжи мне, Ну, в общем, понятно, что мне говорить то вообще ни о чем они, они не работают, ни в одном повороте Ни в коротком, ни в длинном а, у них нет карвинга вообще. А, цеплючесть у них есть. Контов, но она вообще не в коня. Кормежка. Но ну, вообще толку от нее никакой. Единственное, что эта цеплючесть дает, это то, что ну, на лыжи бьют в ноги. Все, больше ничего. А, может быть, на каком-то там мега, в каком-то мягком склоне они как-то поедут. Но и то у меня сильные сомнения есть, потому что вот как бы форма носка. Вот форма носка меня смущает в данном ключе. А это чисто карвы. Это чисто карвы, потому что никакой проходимости... При таком носке, понятно быть, не будет Не может, просто физически Уже проверено, не первый раз эта фигня происходит а, ну, в общем, вот такая история То есть, ну, как бы, ловить нечего здесь Они не держат, ну, как бы, понятно, что Можно в классику на них уйти И пробросом В очень коротком повороте С боковым проскальзыванием, только Хоть на широкой стойке, хоть на узком введении В принципе, ехать можно Но, опять-таки, кайфа-то нет Никакого у них, почему? Потому что с одной стороны, хватки у них не хватает для полного контроля в классике. В гадиле. И при этом э, вот это боковое проскальдовано, оно сыплючее, оно некомфортное, оно какой-то вообще, вот, вообще неадекват. Э, и как бы вот катаясь на тестах, на, когда ты берешь каждую лыжу, где-то к середине ты начинаешь ну, ставить себе некие задачи и думать, там вот там вот такой поворот, вот такой поворот. У этих лыж у меня вот на середине была одна задача доехать. Вот, доехать без повреждений, доехать живым, нормальным. Потому что, ну, как бы вообще-то. Своего поворота нет, своего стиля нет, на скорости нет, в коротком повороте нет, маневра нет, хватки нет, ничего нет. Ну, конечно, поставил очень низкие оценки, и я думаю, что это аутсайд полный на сегодняшних тестах. Все, пойду поменяю их и, может быть, мне попадет что-то хорошее. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, но ну, вы уже знаете, наверное, да, на форуме вопросы, на сайте обновления. Все, встретимся на склоне. Пока.